Приехав из Афганистана, я узнал, что моя жена обманула меня и сбежала, прихватив все наши деньги. Мне негде было жить, я не знал, что делать. Один из моих школьных друзей и его жена, видя, что я нуждаюсь в помощи, приютили меня. Они помогли мне наладить мою жизнь и поддержали в трудную минуту. Теперь у меня есть собственная закусочная, свой дом а их дети до сих пор считают меня членом семьи. Проходя мимо цветочного магазина, я увидел ту самую девушку, которая обещала каждую пятницу делать доставку цветов моей бывшей жене. Подойдя к ней, я поздоровался, она, повернувшись, увидела меня и со словами. «Живой, я так долго ждала тебя, и бросилась мне в объятия». Теперь мы живем с несчастливой жизнью.